Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ. Ну и, конечно, на нашем YouTube-канале. Я смотрю, там уже наши слушатели подключаются. Из Израиля и отовсюду. Привет всем из Нью-Джерси. Вот уже есть наши друзья. Привет всем. Всем я, привет. Я хочу сказать только, что сегодня... Сережа сменил свой костюм. Потому что ты меня все время стыдишь, что ну, в пятницу это как бы ну, принято ну, вонять. Нечего в, в пятницу приходить в костюмах на работу. Мы-то приходим без костюмов и чувствуем себя, как будто, знаешь, как приемчик посуды пришел на королевский бал. Да, ну вот видно, Сережа таки послушался, и сегодня одел футболку, кепку, но не простую кепку. И футболку на них написано. My son is a marine. Это вот здесь? Да. Ой, сзади у меня большой там. Сзади, вот повернитесь если там, люди там увидят, проще, да. Проще, проще. My son is marine. Да. И вот на кепке написано Proud Dad of Marine. Ну, что это действительно сказать? так? Потому что мой сын, который служит а, в морской пехоте, находится сейчас здесь. Сережа, это я. у него такой отпуск, полуотпуск, Он помогает а, в рекрутинг центре. Ты знаешь, вот очень часто а, я видел своими глазами как увидев человека вот в подобной футболке, кепке, где написано «Мой сын» или «Марин», или «Армия», или нейви, люди подходили и говорили «Большое вам спасибо за вашего сына». Ну, вот в аэропортах я видел, в магазине, мне не надо никуда ходить. Вот передо мной сидит человек, которому я хочу сказать, Сережа, большое спасибо за сына. Это действительно... И этот сын приходил к нам сюда в студию, я помню. Он рассказывал, вот еще будучи студентом в школе, Stevenson да. стивенсон Хай да. Очень приятный парень, приятный в общении, очень умный, грамотный, образованный. Вот, ну, наверное, в папу мама, мы, с мамой. И мы гордимся им, потому что когда он ушел в армию, пришло это Gold Honor of там достижение, не помню как это точно называется, но в общем. А за его академические Признание какое успехи да? в школе. Вот uh -huh. то, что он школу, оказывается, закончил с отличием. И я, мы зашли в Sky Fitness, а когда он еще учился в школе, на ну, последние месяцы в хай school, в последнем классе он подрабатывал yeah, в, помню. в Sky Fitness. Uh -huh. Кстати, твой сын... Смени моего да, сына. Да да. <laughs> да, да, да. И мы с ним, когда он только приехал, он при, приехал ночью, мы утром пошли в Sky Fitness, и генеральный менеджер Uh, ну, мы я говорю, давай зайдем к И он так смотрит, ну, увидел его, узнал вроде. Ну что, я говорю, как что, Марин? и он в лице изменился, Лэрри, так, знаешь, протянул руку и спасибо за за твою службу, за все. Лэри очень классно. У американцев действительно к военным, у большинства американцев к военным, не у всех, есть особо либеральные, которые. К армии относятся ну я тебе скажу иногда смотришь видео вот на youtube который показывает как, как а, они возвращаются домой например или как их встречают в аэропорту и я тебе скажу что <с так <с не то что там вредать начинаешь весь стоплях но иногда так слеза прошибает иногда Потому так не берет некоторые из сердце. них совсем еще дети смотришь военный ребенок ну один в 18 лет выглядит чуть мужественнее повзрослее, а другой Конечно. совсем еще ребенок а, так что, друзья мои, те из вас, кто слушает, если кто-то хочет узнать что-то об армии, позвоните. Я обязательно да. вас, дам возможность пообщаться с моим сыном. Может быть, кто-то из ваших детей Вдруг захочет. проявляет интерес к армии. Вот у нас есть звонок, давайте примем. Добрый, Добрый день. день. Добрый день. Так что там спело и с. Хорошо, и с канав... все. А спасибо а что вы не знаете что с значит 24 февраля 1868 года был объявлен первый импичмент в американской истории за отстранение эндрю Джонс, джонсона от власти проголосовало 128, 128. из 175, 175 да. конгрессменов 19 декабря 1998 года, ровно 21 год назад, Палата представителей объявила импичмент Биллу Клинтону за ложь под присягой, что поддержали 228 конгрессменов и препятствия правосудию, 221 законодатель. Дональд Трамп пополнил список двух президентов США, кому пришлось пережить импичмент. Заседание Конгресса прошло довольно буднично, хотя и не без криков и скандалов, пока дебаты вокруг импичмента затягивались. Все республиканцы проголосовали против импичмента, почти все демократы за. 230 конгрессменов поддержали статью импичмента о злоупотреблении властью, а 229 законодателей – статью о препятствовании работе Конгресса. Несколько демократов по ходу дела вышли из своей партии и присоединились к республиканцам. А Тулси Габбард, кандидат на праймериздим-партии, не стала занимать позицию, она лишь проголосовала присутствую. И только после обсуждения статьи импичмента появилась первая неожиданная новость. Спикер Нэнси Пилоси приняла решение задержать на не неопределенный срок отправку обеих статей импичмента в Сенат. Для сравнения, в 1998 году конгрессмену утвердили отправку статьи импичмента Клинтона сразу же после их принятия. По словам Пелоси, Конгресс сделал свое дело, и теперь они будут анализировать, нужно ли им давать слово Сенату. Не факт, что такое решение укладывается в рамки Конституции, хотя когда демократов это заботило. Основная же причина задержки очевидна. Демократы попробуют пойти на отчаянные меры, лишь бы не допустить более объективное расследование Украина-гейта в Сенате. А Трамп, в свою очередь, провел целый день вдали от Вашингтона, организовав многотысячное ралли сторонников в рабочем городке Батл Крик в Мичигане. Американский президент сказал, что теперь демократы в Конгрессе навечно заклеймили себя позором, осуществив свой собственный политический суицид. На самом деле они пришли не за нами. А, на самом деле они пришли не за ним, а за всеми республиканцами и консерваторами. А он лишь оказался у них на пути, подчеркнул Трамп. Ну, действительно, ралли в Батл Крик прошло, как обычно, <coughs> многотысячная аудитория, народ стоял на улице, некоторые занимали очередь, чтобы попасть на ралли еще с предыдущего дня, вечера, кто-то отстоял по 9 часов в очереди. Теперь ситуация спелось и с ее нежеланием передавать статьи импичмента в Сенат. Ну, смотри, значит, по Конституции США вообще импичмент, который происходит в Палате представителей, он, вообще говоря, не требует никакого явного на нарушения какого-то конкретного закона, потому что импичмент — это процесс политический, а не а, юридический. А вот суд над президентом, который проводится сенатом после импичмента, вот в отличие от Палаты представителей, он уже требует какого-то конкретного нарушения закона поэтому формально палата может объявить президенту impeachment то есть вот у недоверие, вообще просто так без какого-либо без какой-либо причины но даже потому что у него там волосы рыжего цвета или потому что у него там есть такая точка зрения с которой да. я категорически не согласен поскольку в конституции черным по белому написано брайбери тризан uh, — High crime. — Да, естественно. — High crime or misdemeanor. — High crime. Поэтому я и говорю, что здесь это же не юридический процесс, он не нарушен no, никакой no, no. закон. — вот в Конституции записано, что импичмент президенту может быть объявлен за какое-то серьезное преступление, за взятку, за предательство. — За нарушение закона. — Или, да. — Юридическим или... путем. — Да, да, да. Правильно. Есть... А, а, это, а это у нас получается политический процесс. — есть, а это получается а, вообще черт знает что его импич он определить объявить как я говорю вот за то что автомобиль неправильно запарковал но это еще не значит что значит он что президент должен покинуть белый дом и э, вот недаром наши отцы э, сделали двухступенчатую систему то есть импичмент должен пройти в Конгрессе и в Сенате. Но в отличие от Конгресса, в Сенате уже нужна какая-то причина, где действительно был нарушен закон. Потому что в Конгрессе формального нарушения закона не требуется. Вот, вот Конституция США дает Палате представителей весьма широкие возможности для объявления импичмента, но эти широкие полномочия упираются вот в узкие рамп, рамки именно в Сенате. И теперь напрашивается вопрос... А Демократы они что, были уверены, что Трамп уйдет из Белого дома? Нет. Они что, знали, что они не знали, что будут сопротивления в Сенате? Знали. Они не знали, что Сенат гарантированно оправдает Трампа. Они прекрасно все это знали. Для чего же они это делали? Вопрос. Вот есть еще такая как бы, ну не теория, а что ли тенденция в последнее время, что молодежь и я это замечал э, действительно очень много раз. Молодежь и очень многие люди, они, увидев какую-то статью, они не читают ее полностью. Они видят заголовок, и максимум, что они прочтут, несколько первых предложений. Так вот, медиа, она прекрасно выполняет свою работу. Заголовки статей становятся как бы догмой, которая вбивается в мозги людей. «Трамп нарушил закон». Трамп э, д, оказал давление на украинского президента. Дальше уже никто не читает, но в головах людей вот это вот откладывается. Особенно молодежь. Ну и не только. Теперь напрашивается вопрос, почему Пилоси не передает, э, решила не передавать, э, как говорится, да, кейс, в Сенат, да, да. кейс в Сенат, поставить это дело на тормоза и говорить, что возможно мы... Э, в конце января я это сделаю. Ну, Тут, наверное, два... Две стороны медали. Первая сторона медали это то, что... Наверное, они боятся, что в Сенате будет более доска, более глубокое разбирательство и накопают гораздо больше, чем накопали конгрессмены. Ведь э, когда объявили, э, что... На, начали процесс импичмента, то надеялись на то что во время вот этого процесса что-то таки накопают что-то найдут ну и к сожалению не к сожалению ки к сожалению к нашему счастью но ну, это уже было заранее заведомо что ничего не нашли но процесс как говорится пошел и что было делать как бы нельзя уже назад идти назад дороги нет ну пришлось быстренько срочно сделать импичмент хотя мне нравится шумер сказал что у нас столько доказательств много, и мы знаем наверняка, и у нас еще есть свидетели дополнительные, которые мы хотим тоже вызвать. Скажи мне, пожалуйста, если, допустим, они знают, что действительно Трамп виноват, и у них есть доказательства, зачем нужны еще дополнительные свидетели. Как говорится, и так все ясно. А, вот, наверное, демократы а, увидели еще вот что, что чем дольше продолжается вот этот процесс, тем больше Трамп набирает, э, уровень, повышается уровень э, одобрения, поддержки. поддержки одобрения. Сейчас он на самой высокой э, точке. И они увидели, что надо, наверное, заканчивать быстрее, потому что э, популярность растет, и это, они взяли и, и быстренько это, проголосовали. Это одна из причин. Есть еще одна причина, по которой они так торопились проголосовать, потому что ну, вот сейчас они разъедутся на каникулы. И представляешь себе, 31 демократ, который а, избирался в округе, в котором Трамп, победил Трамп. Трамп, да, они Приедут, эти приедут а, вот сюда в свои округа, ну, что, что собственно, уже начало происходить. Mm -hmm. И избиратели говорят, послушай, Маша, вы чем целый год занимались? Ч что вы делали? Какие законы были приняты? Ну, не года, три положим. Ну, три года. Год, потому что этот состав Конгресса... Ты имеешь в виду тех, которые Конгресс... выбрали в 2018 году? Ну, они два года всего, Конгр... Но, да, конгрессмены да, два да. года, да. Так вот, чем мы занимались? И, оказывается, занимались только импичментом, поэтому они торопились проголосовать за импичмент, чтобы успеть проголосовать за э, торговые соглашения. Я тебе больше скажу, что давай на секундочку забудем про демократов-республиканцев и вспомним о независимых э, избирателях. Им не нужны вот эти разборки в Сенате. Им не нужны вот эта свалка, где будут копать под Байдена и, и найдут еще какие-то черные дела, которыми он занимался и, и другие этим занимались. Они хотят, чтобы Сенат работал. Поэтому... Эм... Тоже боятся республиканцы потерять эти голоса. И я думаю, что даже если будет передано в Сенат, то Сенат не будет этим заниматься. Такой же свалкой, как Давай в Конгрессе. Прим... Давайте Давай примем послушаем. звонок. Да. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, э, я вчера прочел в интернете такое сообщение, что если будет процесс в палате представителей, а Сенат это не утвердит, что действующий президент может продолжать свой срок исполнения обязанностей на тот период, в течение которого был этот процесс, то есть в течение трех лет. Что вы на этот счет можете сказать, правда это или это э, выдумка? Я послушаю вас, На самом деле я такого не слышал не никогда. Знаю. Единственное, что если... Сенат оправдает президента, в чем я не сомневаюсь, то президент будет исполнять свои обязанности до конца срока, а потом будет переизбираться и будет переизбран. Помните, как Билл Клинтон досидел до последнего дня и ничего страшного. Нет. А Сенат никогда в жизни не да, пропустит. Ты, ты абсолютно прав, Сенат не заинтересован в том, чтобы продолжать все это катаваться, потому что... вот давай, э, Понимаете, в чем дело? Кто голосовал за демократа? Он и будет голосовать. Кто голосовал за республиканцев, тот и будет голосовать за республиканцев. Вся эта бодяга, которая происходила, она никакого влияния не оказала на тех, кто голосовал за свои партии. Весь вопрос теперь еще стоит о том, чтобы не потерять вот этих независимых. А, а как, им все это уже а надоело. им это надоело, и республиканцы прекрасно это понимают. Вот, поэтому они не будут заниматься вот этим, вот этим всем, вот, чем занимался Конгресс. Вот еще одна небольшая деталь. Помнишь, Но Фельдман, который был одним из трех экспертов Демократов, которые э, выступали в комитете по юридическому. Да, юридической комитете. Комитет. Так вот цитаты из него. Это это удивительно. Если это что он пишет? Угу. Это то, что демократический. Э, Но Фельдман пишет. Если палата не сообщает о своем импичменте в Сенат, она фактически не импичментирует президента. Естественно. Если статьи не будут переданы, Трамп может на законных основаниях сказать, что его вообще, так сказать, не подвергали импичменту. Uh, но фельдман пишет что он паникует он не хочет писать это он не хочет думать что трамп ни в чем не виноват в своей жизни вот так то есть даже даже апологеты демократов ненавистники трампа вынуждены признать что вот в этом состоянии в котором мы сейчас в котором находится вот этот кейс не считается что трампа объявили импичмент не считается до тех пор пока кейс не передан в, в сенат и пока менеджеры а, палаты представителей не представили этот кейс другими словами а, каждый заголовок в каждой медиа это ложь это стопроцентная ложь трампу импичмент не объявлен это только а, тупоголовые демократы в сена в, в конгрессе мечтают и они пришли к выводу что они хотят его ну, впрочем в Впрочем, мы должны есть. мы должны сейчас остановиться, потому что еще есть одна секунда время. Вот э, демократ Джен э, Шаковский. Вот такая... я бы, об, о ней хотел поговорить отдельно и да? сразу после. Хорошо, да. давай. Это давай. как раз вот в продолжение нашей нашей темы. Возвращаемся в программу Народная Трибуна. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ну и теперь несколько слов о пресловутой Джен Чаковский, которую многие русскоговорящие, в том числе и наши радиослушатели, знают, которая имеет определенную поддержку в русскоговорящей общине, у нее есть тут друзья, вот, на, некоторых средств, на некоторых русскоговорящих радиостанциях ее поддерживают, ну, кроме того, ее я потом я сделал этот пост в, в соцсетях я зачитаю некоторые комментарии по этому поводу Но самое интересное, а сказать, ком... самое да, интересное то что она сказала что на, на поддержку импичмента ее толкнула ее дочка сын я январь Чайковский толкнул ее сын Да, а вот получается так что оказывается у нее своих мозгов не было на этот счет и она послушала а, то, что говорит сын, как говорится, э, да. устами младенца <laughs> глаголит истина да, ⁇ да, вот. и, и, и, и вообще все ее действия определяют ее сынок и ее муж-уголовник, да. который сидел два или два с половиной да, года, года за то, что он афер, аферу совершил в, с банком. Но зато этот муж-уголовник в свое время... Несколько сот раз, по-моему, встречался с президентом Бараком Обамой Это именно он нанимал и платил деньги людям психически нездоровым За то, чтобы они устраивали драки А вот во время ралли, который проводил президент Трамп С тем, чтобы проститутки из средств массовой информации могли, Говорящие головы на телевидении могли говорить, что Трамп провоцирует насилие что его сторонники так сказать вот устраивают драки а на самом деле как выяснилось это все делал муж джанчаковский напомню что она представитель девятого округа совершенно верно в ее округ вот давай-ка я почитаю несколько комментариев которые под этим постом uh -huh. в Facebook. А вот что пишет один из э, участников. Это ничтожество Джен Чайковский переизбирается в Конгресс уже 25 лет. И это округ, куда входят скоки, Мортон гров компания Lifeway Food, кефир, который вы и мы все эти годы продолжаем покупать исправно. Не мы, а вы. Дает ей огромные деньги на переизбрание каждый раз. Мы э, не покупаем, в нашей семье не покупают кефир Lifeway. А, на нашей радиостанции, в отличие от других, не рекламируют продукцию этой компании, руководитель которой с таким жаром и рвением поддерживала а, Хиллари Клинтон, ну и вот не Джен, Джен, Джен Чайковский, в том числе. Так что каждый, каждый так сказать, из вас имеет э, свое мнение, имеет право выбирать, кого ему поддерживать, кого ему не поддерживать. Я знаю, что некоторые а поддерживают ее и в средствах массовой информации, проводят разные мероприятия для того, чтобы пропагандировать продукцию компании Lifeway. Это ваше право, ну, а наше право а говорить об этом, о том, что мы против. Мы не поддерживаем Джен Чаковский, которая а, саботировала прием а, премьер-министра Израиля Нетаньяна, <с stole> а, а, а. если вы помните, когда его визит был в Конгресс. Мы ее не поддерживаем. И призываем всех проголосовать с тем, чтобы она вылетела из этого офиса. Кстати, а, у нее будет у ней будет соперник на выборах, и он звонил мне, он куда-то уезжал а, в, а, интересный человек. Служил в армии, по-моему, тоже в звании не то подполковник, не то полковник. Я сейчас не помню, у нас очень короткая беседа была. Он говорит, по возвращении свяжемся. И, так сказать, если будет возможность, то окажите. Ну, он обратился к нам с просьбой оказать ему помощь. Я думаю, что каждый добропорядочный гражданин этого округа проголосует за соперника Джен Чаковский. Подробнее у нас будет возможность рассказать о нем. Вот таким образом. Давай попробуем принять звонок. Добрый день. Слушай. Добрый. Добрый. По-вашему нельзя ходить к хорошему танкисту только потому, что его политические сходятся с вами. Нельзя еще что-то делать другими вещами. Адвокаты, врачи и так далее. И так далее. Но можно, почему? И Раз... глупая позиция. А значит, послушайте меня, умник. Я только что сказал, сказал что каждый вправе выбирать э, свой путь. Вы вправе ходить к кому вы хотите. Вы вправе поддерживать любую партию, любого кандидата. Вы имеете полное на это право. Слава Богу, мы живем в свободной стране. Пока еще в свободной стране, пока а, с помощью вот таких политиков, как Джен Чиковский, и таких голосующих, как вы, а, наша страна не стала однопартийной. Скажите, вот. вы услышали где-то, что Сергей только я... что призвал вас не ходить к другим дантистам, или он сказал не ходить, не покупать кефир? Он сказал, что в нашей семье не покупает. Он сказал, что наша радиостанция не поддерживает. Слова призыва не было. Вы придумали это на ходу, или вам послышалось? Да нет, когда вы говорите, что вы не поддерживаете, это означает, что радиослушатели при, э, прислушаются к вашему мнению. Это мне напоминает репорт Нюллера, э, что если э, Трамп, что если... ...какой-то компании, чтобы вы мне... не ходите к ним, не объясняя почему, а говоря, потому что он придерживает других политических взглядов. Мне это напомнило... Вы слышите нас? Вы нас слышите? Мне это, напомни... Мне это напомнило репорт Маллера, когда сказали, что если Трамп не сделал никакого, не доказано, что он не сделал преступление, это не значит, что он его не сделал, правильно? Точно так же и здесь. Сергей, сказав о том, что... Мы не поддерживаем, призвал вас сделать то же самое. На самом деле это не так. Вы вправе поддерживать, кого хотите. Как говорится, это на вашей совести есть, поддерживать это тех... Это когда вы идете на выборы. Нет, тогда, нет, вы... не когда мы идем на, на выборы. Вы... Ваши политические взгляды, это личное ваше дело. Когда вы говорите по радио, это уже становится не личным делом, а распространением ложных... Чего? Давайте, да, давайте я вам что-то, давай, давайте не... я вам что-то объясню. Ну, это продукция. Значит, сказать, что, несмотря на то, что они выпускают очень хорошую полезную продукцию для нашего. Так, ну, во-первых, я не уверен, Ой. что эта продукция очень хорошая <coughs> и полезна. Это мое мнение. Позвольте мне, так сказать, высказать его. И не... Что касается взглядов политических и то что вы призываете, значит, мы призываем и мы говорим неправду. А я не знаю, кроме нашего радио, вы еще вообще что-нибудь слушаете и или нет? Вы когда-нибудь телевизор включаете, ну, скажем, CNN, CNN SNBC? А, и вас это не возмущает там 24 часа в сутки на протяжении трех лет врут в такие головы слабые вкладывают мысль что трамп э, предатель и так далее и так далее вас это не возмущает вас это устраивает а тут надо же если вы на каком-нибудь мероприятии получили бутылку кефира бесплатно или там ведерко простокваша бесплатно вы сейчас обиделись потому что мы сказали что мы не согласны с тем, что руководитель LifeWay Кефир» поддерживал Хиллари Клинтон. Все, вас это обидело? За ведерко простокваши или за бутылку кефира халявной? Все, друг мой, позвольте уже нам высказывать свое мнение. Мы приводим аргументы, почему Подождите, секунду. иначе. Это а во-первых. Во-вторых, ты хотел что-то сказать, извини. Я хотел сказать, что а почему мы не имеем права агитировать? Почему имеют право агитировать демократы, левое, как говорит Сережа, левое отребью, не просто агитировать, а угрожать, писать надписи с, а, а, с пожеланием смерти, с угрозами, почему они имеют право, а мы не имеем, нет, мы не будем уподобляться вот этим вот, вот Сережа правильно говорит, требью которая делает это все не так, как положено делать в цивилизованном обществе. А почему мы не имеем права высказать свое мнение по поводу кефира или тех, кто выпускает кроссовки Nike или Starbucks, который сказал, что не будет поддерживать. Не забывайте, что да, мы радио, которое поддерживает республиканцев. Мы разделяем их взгляды, мы разделяем их цели. Не всегда мы с чем-то согласны, но это не значит, что мы должны отступить от своей линии и делать так, как хотите вы. Нет. Мы будем делать так, как мы хотим, потому что мы живем в свободной стране. Мы высказываем свое мнение. Мы не призываем на улицах а, атаковать как говорила это Максим Уотерс мы не проплачиваем а, вот тех которые устраивают драки во время вот этих вот мирных в кавычках демонстраций мы имеем право сказать то что мы хотим это только леворадикальному отребью позволено призывать к бойкоту магазины «Трейдерс Джо». Представьте себе. Потому что да. они продают израильскую. израильскую продукцию. Вас это устраивает, вас это не возмущает. И я, я представляю таких много таких, которые называют себя евреями, будут себя пяткой в грудь, и при этом идут и бойкотируют магазин, который продает продукцию из Израиля, а тут надо же затронули Life Way Food. Конечно же, они. Все. Может быть, они и выпускают продукцию полезную для вашего желудка, но слава богу есть выборы Добрый день, очень много. В эфире. Да? Говорите, да. мы вас слушаем. А, я по поводу сейчас передачи, которая идет. Я вообще-то никогда не звонил, зовут меня Олег. Здравствуйте, Вы... Олег. Говорите. Значит. Этот человек, видно, явный демократ, и они привыкли искать какие-то зак... заковыренки э, в людях, которые имеют другую позицию. Это одно. Второе. Что касается Чаковски, то после ее выступления, когда она первый раз переизбиралась, она показала себя, что э, русские, русскоязычные люди поняли, что она угунья и что она не, непорядочный человек вместе с ее мужем. И третье. Это ее продукция, которая LifeWay, да? Я независимо от политических там притязаний людей или так дальше, я уже давно-давно покупаю кошерную продукцию, называется кефир и творог и все. Есть такие люди, которые, они неверующие, но у них, э, зруху, они называются общинами живут. Которые в магазине Garden Fresh в отделе Я кефиров стоит на верхней на, левой на полке. Но это есть и в других <с магазинах. Да, очень много. Амиши, амиши. Они производят очень хорошую Из Филадельфии есть компания. Кефир, а LifeWay там вода, понимаете? Так что вот по всем этим позициям мне хотелось не, просто не та, другая, Спасибо. И не Спасибо. Спасибо вам. Ну, на самом деле, может быть, и не враги, может, это сильно сказано. Ну, у человека свои мотивы у каждого. Я не знаю. Может, действительно, он на каком-то мероприятии, которое проводилось под эгидой Лайфэй, он получил бесплатную бутылку кефира и он им за это благодарен и и, так сказать, готов за них вступиться в бой, это их право. Может быть, и средства массовой информации, которые проводят мероприятия, рекламируют продукцию, потому что это их бизнес, и деньги не пахнут, что называется. Я они... более того скажу, я уверен, что когда компания вл... поддерживает а, какого-то а, кандидата, я свято верю, что тоже это не просто так. Какая-то материальная выгода от этого потом ожидается. Вплоть до того, что может быть даже уход в политику из это, этого бизнеса. Это их личное да. дело. Это дело, так, так сказать, средств массовой информации. Но мы имеем полное право высказать свое мнение по этому поводу. И если мы не согласны с тем, что... Делают другие, мы можем, не оскорбляя никого, но так сказать, сказать что мы да, это здорово, или сказать, что это нехорошо. И почему это нехорошо? Почему это нехорошо? Почему нехорошо поддерживать бизнесы, которые поддерживают лево радикалов таких как Чайковский? Ну, у меня, несмотря на то, что я не еврей, у меня к Израилю, скажем, особое отношение. Ну, не знаю, вот так получилось, потому что много читал, много смотрел. А... И поэтому у меня особое отношение. Когда какой-то политик, такая как Чайковский, устраивает саботаж, когда приезжает премьер-министр Израиля, для меня этот человек, ну, не тот человек, который должен заседать в Конгрессе. Он не представляет, по-моему, интересы тех евреев, которые искренне переживают за то, что происходит в Израиле. Есть, конечно, другая категория, которые, с одной стороны, бегают по митингам и бьют себя в грудь, что, дескать, они вот за Израиль ну, за Израиль, а в то же время поддерживают таких политиков, как Рашида Тлаип или там Ильха или поддерживают эту партию антисемитскую, или поддерживают Барака Обама, который отправил а, миллиарды долларов кешью в Иран, который спонсирует Хизбалуи и прочие террористов. Вспомните, как демократы кричали громче всех, что а, Израиль, а, что Иерусалим это столица Израиля. А, да, они это делали, но как только стоило Трампу перенести посольство США из тель в Иерусалим, да. то демократы гневно осудили его за это. А, кстати, если вы у нас вот звонок один, есть, да? один коротенький, давай, потому что время поджимает. Добрый день, мы вас день, слушаем. Пожалуйста, в эфире. Окей, будем говорить о бесплатном, бесплатном сыре. Бесплатный кефир <свят> дают у Марты. Я не знаю, у нее еще есть это Forever Young. Ну, если вы не знаете, какой зачем? смысл об этом да, говорить, спасибо понимаю. большое. Спасибо, друзья мои. Нет, Все, Мы, мы должны, должны прерваться на перерыв, мы должны, на рекламу. Мы должны да, сделать небольшой, небольшой перерыв, потому что время поджимает. И э, совсем забыл. В эти, в эти выходные, чуть было не забыл, в эти же выходные замечательный праздник Ханука, Олег. Мы не можем не поздравить. Мы не можем не поздравить <сп ris> наших радиослушателей с, с этим праздником, потому что мы не, не встретимся до праздников. Мы всех поздравляем с этим замечательным праздником. Продолжим через несколько минут. Возвращаемся в программу Народная Трибуна. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 если будут вопросы или комментарии пожалуйста звоните я понимаю э -э -э, некоторые меня просто ненавидят за мою позицию за мои твердые убеждения и порой резкие высказывания но вот э -э, стараюсь никого не оскорблять стараюсь не всегда возможно это удается и иногда иногда иногда мне говорят слушай наверное ты что-то правильно делаешь, раз тебя атака. Давай я так немножко, нельзя. ну давай, примем звонок, потом я как бы продолжу это. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вчера только мельком слушал, как сендерс и Байден выступали, потому что играли баскетбол в это время. Так я желаю им долгих лет здоровья, чтобы они еще могли 10 или даже, возможно, 15 раз баллотироваться в президенты. Понятно. Вместе с Вороном хороший, хорошее пожелание, спасибо большое. Ты хотел продолжить, я потом несколько слов скажу. Я хотел продолжить базу. о том, что вот была такая существует и существовало такое мнение, что вот Трамп, в принципе, он очень резко высказывается в отношении своих оппонентов, своих врагов, и вот говорили так, что если бы он как-то нашел пути примирения с медией, со СМИ, он вообще был бы просто вот непобедим, undefeated. С другой стороны в Белом доме тоже же сидят не дураки политики, которые, наверное, ему сказали слушай, ты можешь с ними искать пути примирения ты можешь с ними соглашаться ты можешь целовать их в задницу а все равно они будут делать то, что делали, и тогда все будут говорить, что вот Трамп, он целует всех в одно место то есть еще больше тебе достанется поэтому F everybody and do what you do вот так, как ты говорил, да. говори вот правду матку, и вот то, что он и делает. Наверное да. же, тоже не, не просто так он это от себя. Значит, Ты ему... знаешь, а я думаю, что все-таки это он делает не по совету политиков. Я думаю, что это в его натуре, в его характере. Это само и собой. Я, и мне кажется, что если бы он следовал каким-то вот таким советам, типа примириться, этим. примириться с этими, примир... лизнуть тех, лизнуть этих, ты знаешь, мне кажется, что если бы вдруг демократы о нем стали стали по отношению к нему не такими более лояльными а он потерял, более бы, он потерял бы он электорат бы... нет он бы просто растерялся он бы не знал что делать ты посмотри как только на него какой-то в его сторону какой-то выплеск он в ответ бьет с такой силой что брызги летят. Это его натура. Этот человек, который жил в Квинсе, работал в Манхэттене, строил дома. Вокруг это коррумпированные братья. То есть, там, там же буквально тут мафия, тут э, мафия правительственная. Ну, тут... Сережа, я не и... уверен насчет его а чистоты я, и я не про это, с мафией я или я нет. Не, я не про это говорю. Я, свя... я говорю о том, что если бы э, демократы по отношению к нему вели себя по-другому, он бы, наверное, растерялся и не знал, что я не, не я не говорю про демократов. Я говорю только про СМИ. С... Это важно. А СМИ — это часть демократов. Да. Это абсолютное Но продолжение демократической они... партии. Но вот в этой ситуации для него более привычно он боец. Я тебе он говорю боится. о том, что, бы, что существовало такое мнение. Но я не спорю. На самом деле, я, я не поддерживаю это. Я просто это. высказал свое мнение. Да, правильно, я тоже понимаю. И я его поддерживаю, и я такого же мнения. Но я думаю, что помимо того, что это у него такая натура, он его бы могли, как говорится, попридержать, если бы захотели. Но мне кажется, что ему еще сказали, вот так, как ты делал, вот так и делай. Это твоя натура, вот так и делай. В конце концов, никого не волнует, э, не должно волновать его э, эмоциональное восприятие чего-то. Главное, чтобы В конце дел... концов, нас интересует результат. О, он должен делать то, что он обещал, и он это делает. Добрый день, ну, да, Добрый день, вы в эфире. Добрый день. А вы знаете, что хорошо, что Трамп победил, потому что Тед Круз, ой, или как его, правильно, Тед Круз. Дэд... Дэд... Круз, бы не победил никогда. Под их, потому что но более интеллигентно а тут надо только на храпом их брать они другой язык не понимают абсолютно, да, абсолютно вы с... тоже где-то правы в этом согласны но, потому да. что у них нет границ у левых нет границ я об этом говорил на днях что они готовы не просто на любую подлость они готовы на любое преступление ради власти ради, э, ради того чтобы остаться у власти мы говорили о том что э... ярким свидетельством тому является вот, деятельность ФБР ЦРУ в период выборов 2016 -го года мы говорили о том что э, сми демократы и сми они кричали что иерусалим это столица израиля и когда трамп перевел эту столицу таки в иерусалим то все его осудили между прочим э, если ты помнишь что те же сми накануне 2016 -го года выборов они кричали что у хиллари чуть ли там не 80 90 процентов 90 победить да и какая реальность мы знаем кто победит? потом вспомни кто кричал что налоговая политика приведет к краху рынка и что рынок обвалится и тем не менее рынок каждый раз достигает каких-то рекордных цифр вспомни что кричали, что Трамп, марионетка Путина, что Путин а, был, а, оказал давление на выборы и благодаря ему выиграл Трамп. А, в конечном итоге а, выяснилось, что все это чепуха. Хотя ф, заранее знали, что это чепуха. А, когда кричали о том, что когда Трамп вывел а, из Сирии войска и кричали, что он предал курдов, а, демократы кричали направо-налево и они приняли даже какое-то постановление, которое осуждало Трампа. А потом выяснилось, что вывод был придуман в Трампа, чтобы выманить главу э, исламского халифата из его логова. И в результате главы халифата аль багдади уже недавно в живых. То есть не просто так все это делается. И когда Трамп что-то задумался, а ты знаешь, как ты говоришь, что Трамп, он такой таф, то есть все, что Трамп задумал, он проигрывает как шахматист, вот несколько ходов вперед, он видит этот, конечно, результат. И когда мы смотрим пока что за этим путем, которым он идет, к этому результату, мы, может, немножечко не понимаем, и вот сразу на него обрушивается вот этот шквал негатива, на него обрушивается шквал вот этих атак, и... А Трамп делает свое дело. Ну давай, несколько слов опять о дебатах, которые все проходили, ну и немного опять к импичменту вернемся. Многие пытались предупредить демократов, что повестка вокруг импичмента Дональда Трампа в итоге заслонит с собой их собственные праймеры, это начало происходить уже сейчас. А вчера вечером в Лос-Анджелесе состоялись шестые по счету дебаты кандидатов в президенты от Демпартии, отборочную квалификацию на дебаты прошли лишь семеро кандидатов, Впрочем, число зрителей мероприятия вновь побило антирекорд. По предварительным подсчетам оно упало до 7 миллионов человек. Это в два раза меньше, чем смотрело самые первые дебаты в июне. То есть популярность этого мероприятия мерзкого падает с каждым днем. Потому что одно и то же они говорят. Льют из пустого в порожнее Собственно избирателей можно понять Ведь на дебатах демократов каждый Даже раз надоело. проходит примерно одно и то Тоже. же Джо Байден опять путается в датах, именах, названиях штатов Элизабет Уоррен обвиняет остальных конкурентов в продажности корпоративным интересам Пит Бутачич пытается показаться молодым и перспективным политиком Неким компромиссным кандидатом А Берни Сандерс, как самый твердый большевик, объявляет себя совестью партии и какой же как он ненавидит израиля а? праймерис ненавидит значит Израиль. первый праймерис выборов должны состояться в феврале так в ваеве потом а, будет нью-гемшир потом невада и другие штаты значит а, кто пропустит эти праймерис Шесть сенаторов демократов которые участвуют в президентской гонке они как бы попали в такую ситуацию что а, они должны снять свои кандидатуры Потому что по правилам Сената все без исключения сенаторы должны находиться в Вашингтоне до тех пор, пока не закончится судно президентом. А республиканское большинство в Сенате, естественно, все это, кстати, еще оно и не началось. Но пока что будет длиться этот суд, они все должны находиться в Вашингтоне. Поэтому им даже нечего думать о том, что они выиграют эти праймы. В общем, затеяли. Какого черта надо было это делать, объясни мне. Это так ненависть перехлестывает, или это слабоумие. Кстати, я смотрел пресс-конференцию с Пелоси. Это такая трагедия, это такое испытание ее слушать. Там ботокс перекатывается по лицу, челюсти вылетают. Она вдруг в ступор впадает. Слушай, это третий человек в стране. Третий человек. Это уму не постижает. Которая теоретически есть возможность, что она будет управлять страной. Абсолютно. Но это катастрофа. Это просто катастрофа. Как только бумажку потеряет, как только начинает что-то говорить без бумажки, ну... Слушай, это не смешно, это грустно, это печально, то есть можно было бы, конечно, посмеяться, но грех смеяться над пожилыми людьми, и, и, и главное, ведь это действительно, это лидер, это лидер партии, это, это третий человек в стране. Ну, в общем, э, интересы к дебатам упали, потому что все внимание общественности было приковано неожиданно образовавшейся драме вокруг импичмента. Мы уже об этом говорили. Казалось, что он должен был пройти обыденно. Демократы его объявляют, отправляют статьи импичмента в Сенат и переходят к разным другим вопросам. Но не тут-то было. Руководство Демпартии неожиданно отказалось пересылать а, Дело об приняты им статьи импичмента Верховную Верхнюю Палату спикер Нэнси пилоси обвинила республиканцев в Сенате в том, что они планируют провести очень предвзятое расследование, кто бы мать кряб корова мычала Конечно, забавно слышать такие слова от нее, ведь очень предвзятое расследование это именно то, чем демократы занимались все последние месяцы в рамках процесса импичмента. По заявлению пилоси пока она не получит обещание в том что сенат беспристрастно рассмотрит скандал с украиной гейтом стадии импичмента так и останутся в нижней палате Ее слова дополнил лидер фракции демократов стэнни хойнер он сказал что до 7 января не стоит ждать никаких новых подвижек по импичменту теперь демократы создали целую конституционную коллизию которая может перерасти в кризис некоторые юристы конституционного права, в том числе, как я уже говорил, Ноа Фельдман, Ноам Фельдман, по взглядам упертый либерал, отметил, что пока статьи импичмента не покинули палату представителей, можно считать, что импичмента Трампа как, как бы и не было. С другой стороны, в общем... Они придумали, значит, я где-то увидел эту фразу, демократы придумали Перманентный импичмент. Дело в том, что, если ты помнишь, э, импичмент хотели уже объявить Трампу за неуважительное э, отношение к прессе, затем за отмену Обамы, э, Обамы указа о трансгердерных туалетах. Да -да -да -да -да. То есть получается, что... Подруг... За, гру, за грубость в отношении этих э, спортсменов да. ну, имеется в виду. короче палата представителей под руководством Пелоси она превратилась в машину производства многочисленных импичментов и э, вот другими словами противоречивая конституции стратегия демократов она в том что э, суд над Трампом в Сенате не состоялся и скорее всего так и не состоится и получается что э, Трамп как бы получил оправдательный приговор. Естественно, что они надеялись, что... Нет, они напрасили вопрос, что они что надеялись, что Трамп подаст в отставку? Нет. Они надеялись, что выиграть президентские выборы у Трампа? Нет. То есть все, все что они делают и пытаются делать, не имеет какого-то смысла определенного заранее. Все, что они делают, это действительно не тянут время, и подходят к этим выборам. И они сами себе нагадили тем, что в конце концов популярность Трампа и одобрение избирателями Трампа достигла самой высокой точки за последние три года. Мне интересно, вот э, самопровозглашенный лидер русскоязычной общины э, которого зовут Леонард Магул, а в соцсетях известен как Леонард Могу. Э, Леонард Могилевский его зовут, но он в соцсетях Леонард Магул или Могу, не знаю, он уже готов праздновать. Вот он меня спрашивал. Там, Я был? давно что-то его не видел. Он меня три года назад спрашивал, вернее, сразу после выборов, только Трампа выбрали, он спрашивал, а что, а ты готов к импичмент-паре? Уже, наверное, там в Бейт-кафе заказали паре. Но вот видишь, как оказывается, что самый отпетый либерал Ну а Фельдман говорит, что на самом деле это еще не импичмент. Его нет, фактически импичмента не было. Так что Ленькая. Закатай губу назад, халява не прокатит. Так она и будет. Да, вот у нас есть звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну посмотрите, вообще-то говоря, что делается. Это самая настоящая диктатура э, демократов, че, э, заседающих в Конгрессе. Они нарушают конституцию, они устанавливают свои законы, они создают свои претенденты, они.. Э, совершает криминальные преступления, а потом показывает пальцем на республиканцев. То есть, если посмотреть то, что они делают, то, и если это продолжится, это полная деградация нашей страны, и если в следующий раз не изберут и Конгресс, и Сенат Республиканский, то это означает Что наша страна скатывается Не просто в Европу Она скатывается в, а, в такую страну, как Венесуэла, Куба и все да. такое прочее Поэтому это страшное дело И когда я слушаю вот таких Недоумков, простите меня а, Который вот позвонил вам и Прощаем. Просто, знаете Это называется Полезные идиоты которые вот между прочим и, и приводят к тому, что страна замечательная страна может пропадать, пропасть. Мария. Спасибо вам большое. Спасибо. И, Сережа, да. Да, и последнее хочу сказать, если у человека есть враги, значит у него есть принципы, и есть и он хороший человек. Безусловно, вас большинство уважают, и многие вас очень Спасибо. Может, сказать, обожают. Спасибо. И, так что на всяких этих идиотов не обращайте внимания. Вы, знаете, вы знаете, есть такой очень известный скандальный <laughs> Хавард Стерн всегда было известно, что 70-75% его аудитории – это его противники и враги. Кстати, между прочим, когда он недавно брал а, интервью у Хиллари Клинтон, а вы знаете, что... А, Хаверстер, он довольно такой грязный рот у него, то есть он может э, такие вещи говорить в эфире, он может затрагивать такие темы, от которых очень у многих становятся волосы дыбом, и люди краснеют, как говорится, девственницы краснели при нехороших словах. Да, Так вот, он слова не сказал а, и не задал вопрос Хиллари о том, чем Билл Клинтон занимался в Белом доме, Простила ли она его, если ты помнишь, вот в принципе она же рассказывала о себе, вот личные э, вещи такие. И не было этого. Кстати, Мария, я хотел вам еще сказать по поводу диктатуры. Вы знаете, что, наверное, знаете, уверен, а республиканцы, они потребовали, причем на вполне законных основаниях, они требовали, чтобы им предоставили один день для слушателей в юридическом комитете Палаты представителей. Именно в этом комитете вот было принято решение об импичменте. И дело в том, что по правилам Конгресса оппозиционная партия имеет право на один день слушателей в любом комитете до э, финального э, голосования по любому вопросу. О, вот они сказали, что мы вам предоставим этот день только после того, как мы проголосуем. Вот есть... вам и диктатура. Диктатура, самая настоящая диктатура, и они ведут вообще, так говоря, к, к, к тому, что наша демократическая страна станет тоталитарной. С спасибо. социалитарным Будем... управлением. Будем... Это вот то, что происходило в, свое в Германии, когда Гитлер пришел к власти и так далее. Чем они отличаются от фашистов? Ничем. Понятно, что после драки кулаками не машут. Зачем же этот день уже нужен будет? Спасибо. Есть еще звонок, Конечно, да? Спасибо вам большое. Да, всего доброго. Времени уже не остается. Да, к сожалению. Да, но Марк Левин вчера, я ехал вечером, шоу его слушал, он сказал так... Фашистка мэнси Пелоси говорит, сколько раз я сказал, пять раз уже назвал ее фашисткой, Я еще раз 25 называл ее фашисткой. Потому что так как она себя ведет, дает ему основание назвать ее фашисткой. Добрый день. Добрый день. Добрый. Он говорит большинство. Большинство это в основном дебилизированные дезилы. И большинство они ничего не делают. Революцию делает меньшинство, умные люди. А дебилы, они как были, это ну, есть дебилы, так они и есть дебилы. А революцию делают умные люди. Вот на этом есть большинство это республиканцы, а большинство все вот эти дебилы, которые дебилизированы эти ящиком, телевизором, Понятно. как в любой стране. Не всегда могу с вами согласиться. Почему больше не, почему не, большевиков не назвали большевиками? Потому что их было больше. Да? Не, не всегда улавливаю ход вашей мысли, но, тем не менее, дали возможность вам высказаться. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Ну, на день. такую умную фразу скажу. Вот полюбят тебя или не полюбят, это уже как то везет. А вот для того, чтобы тебя ненавидели, нужна индивидуальность. Спасибо. Хорошо сказано. Это, это комплимент был. Да, комплимент был в мой адрес. Друзья мои, огромное спасибо. Надеюсь, что ä, все Sorry, будет хорошо. Сирию у меня вдруг сработало. Того, нас сильно... слушают. И, причем я не нажимал. Нас слушают. Улыбнулся. Да, мой... Б... улыбнулся мой муж, улыбнулся Зукерберг, улыбнулась Силь. между прочим, <свят> будьте осторожны слушайте, на днях мы сидели в компании и говорили там, вспомнили нашу одну общую знакомую, вдруг я открываю телефон и у меня на Facebook ее профайл вот я просто обалдел, я даже не знал что она существует на Facebook. да. не ну, это поражает, а поражает как при всем этом при, при Зукерберге, при Брине при Миде при всем при этом Трамп выиграл в 2016 году. Мало того. И при том, что они сегодня все сплотились против Трампа, он, он еще и выиграет в 2020, -м. 2020 -м году. Всего доброго и с праздниками вас.